Психологическая травма — это энергия, которая была захвачена определенной информацией, и она превратилась из текучего и подвижного в что-то застывшее и твердое. Это называются там блоки информационные, сгустки, зажимы. То есть физически оно будет ощущаться как что-то внутри тяжелое, что-то внутри неприятное, такое твердое, возможно, давящее, вызывающее напряжение. Обычно все психотравмы, они у нас содержатся вот отсюда до сюда. То есть вот у нас как бы, котел, котел, где есть энергия, она циркулирует вверху вниз. И когда у человека, когда с человеком происходит интенсивная эмоциональная ситуация, а он не знает, как ее так вот проинтерпретировать, чтобы она была ему понятна, эта ситуация оставляет в его энергоинформационном поле сгусток. Ну, например, какие могут быть виды вот этих сгустков? Тело плохое. То есть тело, энергия, плохое уже описание. Если мы соединяем тело плохое, то в отношении физического тела будет происходить некоторое непринятие. И тело будет восприниматься как зажим некоторый. Деньги – зло, там, секс – это грязь, все мужики – козлы, бабы – дуры, жизнь не очень хорошая и солнце тоже. То есть, если мы берем какое-то явление и описываем его не целостно, а как-то категорично, однобоко, то мы получим не течение энергии и взаимодействие с собой и этой частью, а некоторый блок. И так как у нас в детстве происходила масса ситуаций, не один десяток, а в детстве мы были не очень осознанными, то детство – это период накопления психологических травм. Вот. И в строме можно работать по-разному. Можно работать с психологом, можно работать с психотерапевтом, можно работать с тренером личностного роста, где даже можно работать с коучами, можно работать с нэлперами, можно работать через медитации, духовные практики, через гвоздистояние можно работать. Инструментов масса. Вот. То есть, но принцип один и тот же. Мы из блока делаем что-то текучее, подвижное, заряженное силой. Вот представьте, что идеальный человек, такой проработанный, это такая вот вода, которая может принимать любую форму. А человек травмирован, это суп. С костями, какими-нибудь там ребрышками. Рубришки это особо жесткие психологические травмы, картофан там какой-нибудь, капустка, морковочка, это такие травмы средненькие, там, макароны разваренные, это такие полутравмы. Ну, то есть, это есть. <смех> ну, это метафора, да. Надеюсь, это вас не травмирует. <смех> да? описание, травматичное описание супа. Но это описание хорошо дает понять, что происходит внутри нас. И... Естественно, любая психологическая травма, она ограничивает ваши возможности и ограничивает ваши права. Всего существует 7 основных прав, которые есть у человека. Первое право – это на здоровье. То есть, если у вас есть непринятие тела, вы себя лишаете права на здоровье. То есть, психологические травмы, связанные с телом, будут ухудшать ваше здоровье. Например, тело плохое, или там нога... Пускай постигнет такая участь, как хвост, например. А хвост, у нас нет хвоста, да? Не поняли шутку, да? Хвост отвалился, нога тоже может отвалиться, если мы ее не принимаем. Ну да, такой на пределе, да? Дальше. Второй центр, и какие там травмы собираются? Травмы, связанные с энергией, деньгами и сексуальностью. То есть если есть непринятие, если в этих темах есть какие-то установки, то у нас наша энергия сексуальная, она будет работать, циркулировать неполноценно. Это повлияет и на отношения, и на денежный поток, да и в целом на ваш уровень энергии. Дальше, какие у нас еще могут быть травмы, связанные с владением, с проявлением себя, с руководством, с управлением. Это наша третья чакра. Дальше могут быть травмы, связанные с любовью, с отношениями, с самооценкой, с принятием себя. Это то, что связано с сердечной чакрой. Дальше могут быть у нас травмы, связанные с опытом и потоком удачи. Это то, что связано с этим центром. Ну и последнее, там уже скорее не травма, а какие-то негативные, неадекватные убеждения. Они связаны со знаниями и, с, собственно говоря, с духовными аспектами.